Если спросят меня, где взяла Я такого мальчишку сладкого Я отвечу, что угнала Как чужую машину девятку я Угнала у всех на виду Так открыто, что обалдели все Ни за что ты имей в виду Не верну тебя бывшие владелице Я ждала тебя, так ждала Эй, угонщица, слышу я вслед У тебя не стыда, не совести Но гоню я на красный свет На немыслимо бешеной скорости А другие пускай тормозят И вернуть тебя не стараются Не вернется уже назад Хоть раз со мной, богатая! Я ждала, тебя так ждала, Ты был мечтою моей хрустальною. Что же тут? Кремина!